И всем привет, с вами Ростик Сейчас я расскажу про Lords of Plotterian. Будет много всего интересного, а также розыгрыш 5 долларов токена НИР. Начинаем. А чтобы получить 5 долларов, напиши лучшая игру в крипте, которую ты играл, как на ней заработал или может какие-то мувы, как ты потерял много. В общем, я выберу самую интересную историю и он выиграет 5 долларов в НИР. Так, ну, надо еще подписаться на мой Телеграм-канал и Телеграм NIR Games. Все ссылочки будут в описании. Такс, у меня будут итоги в моем телеграм-канале, там у меня много рубрик, например, заработок сумля, где я уже заработал 380 долларов, не делая ничего сложного и так можете сделать каждый. Такс, Lords of Loteria, это мобильный play to battle на НИР от GameSpark. Кстати, про GameSpark у меня уже есть видео на канале, там я рассказал, что такое GameSpark, зачем он нужен, ну и так далее. Если вкратце, Gamespack это игровая платформа, объединяющая компоненты GameFi и DeFi для игры в криптоигры и торговли игровыми NFT. Ссылка на полный обзор в описании. Вообще, у меня много роликов про НИР, если что, заходи в плейлист НИР. О лордах лотерии. Что такое лорды Лотерия? Где вы можете получить токены в Lords Кто инвестировал в Lords of Lottery? Чем Lords of Lottery отличается от других проектов? Такс. Когда была найдена великая древняя руна, это стало огромным открытием для всего мира, так как в ней заключались тайны и блага древней цивилизации. Руна была разбита на сотни тысяч частей, и ее невозможно было прочесть. Тогда все самые смелые жители мира решили отправиться на поиски осколков древней руны, чтобы собрать ее воедино и раздать богатство руны всем жителям Лотерии. Теперь им предстоит пройти долгий путь в поисках осколков рун, провести много времени в боях, создать новые руны в порталах, торговать ими и все это для того, чтобы собрать их воедино. Геймплей. Основной игровой процесс основан на многопользовательской механике полуавтоматического PvP в реальном времени. Подбор игроков основан на ранге игрока, армии и специальных предметах и параметрах. Во время битвы игроки могут применять усиление руны к персонажам, чтобы влиять на их параметры, наносить урон или лечить юнитов, ну и так далее. Победитель получает награду в зависимости от типа биты, компании, арены или турниры, то есть Lords of Lottery, отточен под PvP, это мне нравится, и в целом многие PvP игры более интересные, чем другие жанры. Предметы NFT. Герои. Есть 5 раз. герой земли, огня, ветра, воды и эфирных рун. Они делятся по редкости в зависимости от их навыков, и способности к прокачке. Руны это силы, разделенные по расам и к способностям, которые можно применять героям. Каждая руна существует у пяти разных рас и оказывает большее влияние на каждую конкретную расу. Такс, руны зарабатываются в режимах PvP. Владыки есть пять раз. Герои земли, ну, ветра, воды это уже говорил, они делятся по редкости в зависимости от навыков и способностей к прокачке. Так и номика. Выиграть, чтобы заработать. Почему мы играли в игры до появления Play Не заработать, а сначала получить новый опыт, добиться результатов, получить радость от победы, развлечься. Lords of Loteria дает вам геймплей в первую очередь. Вы играете, прогрессируете в игре, добивайтесь результатов. И соревнуйтесь с другими. Ваши усилия вознаграждаются жетонами. У Lords of Loteria есть дискорд канал и твиттер. Все ссылочки будут в описании. Lords of Loteria должен выйти этой осенью. И будет доступен в Apple и Google Play. Такс, игра построена на Unity. Unity это межплатформенная среда разработки компьютерных игр, разработанная американской компанией. Ну это понятно, такс. Также игра на НИР. Главное в ней протокол это платформа смарт-контрактов с отыдным исходным кодом. И высокой пропускной способник, то есть очень быстрое исполнение транзакций. И очень дешевая цена комиссии. Так, сыгра интересная. У меня могут быть некоторые ошибки, надеюсь они не критические. Если что, можете меня поправить в комментариях. Напоминаю про конкурс. И всем удачи, спасибо за конструктивную критику и лайки там комментарии.